Всем привет! На связи Виктор Бондолет. Я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Про, также являюсь экспертом в продвижении сетевого бизнеса через интернет, по выстраиванию автоворонок, систем обучения, масштабированию команд. И сейчас мы поговорим немножко на тему личного бренда. Знаете, ребят, ну иногда я наблюдаю за своими коллегами, наблюдаю за людьми, которые якобы хоть как-то пытаются продвигаться в социальной сети, в интернете. И как много я вижу, как все начинают обучать личному бренду, ставят хэштеги, личный бренд, ЛБ, вот это вообще ЛБ, немножко убивает сами аббревиатуры, но... Факт в том, что 99, наверное, процентов, 9 десятых процентов тех людей, которые говорят о личном бренде, они, наверное, даже представления не имеют, что такое личный бренд и как его строить. На самом деле, личный бренд – это что-то долгосрочное, которое по итогу будет работать на вас. Да? То есть это ваше имя, да? то есть это, можно сказать, когда у вас есть личный бренд, когда у вас есть... Когда у вас выстроенное имя в сети интернета, можно сказать, что ваш бизнес удался. То есть вы можете навсегда уже прекратить беспокоиться, что вас будут покупать продукты, у вас к вам будут приходить в бизнес. Ну, то есть ваши задачи все решены абсолютно. То, что связано с привлечением, с продажами, эту задачу все решит ваш личный бренд. А, будь то он с плохими отзывами, будь то он с хорошими отзывами, как говорится в маркетинге, в продвижении, хороший а, черный и белый пиар это тоже пиар, поэтому а, тут не имеет значения. Вы можете быть плохим и хорошим, но ваш, ваш бизнес может процветать. А, я не призываю никого быть плохим, но я просто хочу сегодня, для того хочу, чтобы вы сегодня услышали, что на самом деле такое личный бренд. Для того, чтобы личный бренд начал формироваться, для того, чтобы он начал только формироваться, ребят, необходимо один год, один год, постоянно делать систематически, постоянно действие в сети интернета для того, чтобы сформировать определенное окружение позиционирования внутри вот этой вот этого ранжирования сети, чтобы сам интернет начал говорить о вас. Просто писать посты в социальной сети ВКонтакте недостаточно, когда на вашу социальную сеть приходит 9,5 э, человек и ставит 1,5 лайка, и никто не комментирует, и никто не делится вашими постами, и вас никто не знает в интернете, это не личный бренд, это ничего. Это возможно только какое-то позиционирование ваше в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, неважно, где вы развиваетесь. Но это далеко не личный бренд. Для того, чтобы понять, насколько личный бренд начал работать на вас, есть несколько экспериментов, которые можно сделать. Во-первых, вы идете в Яндекс, в поисковик и вбиваете свое имя и фамилию. И первый признак того, что вы на правильном пути, это нужно, чтобы первая страница вся абсолютно пестрила о вас. То есть, вот вводите, например, не знаю, сейчас посмотрим кого-нибудь, например, Айнура Кашаганова, да, то есть, вот вводишь ты Айнура Кашаганова, и с первого по десятый, блоков да то есть вот в яндексе 10 блоков выдаваемых постов типа должно говорить все тебе например это где ты вконтакте где ты в блог какой-то есть где ты в фейсбуке а где ты в ютубе где ты в линкедине то есть максимально большое количество мест где вы есть Одно из признаков, что вы, опять же, второй, второй из признаков, что вы на правильном месте, вас начинают публиковать в разных сайтах. Я, например, скажу так, я уже в сети в интернете достаточно давно, наверное, более трех лет, но активно, правильно и осознанно я строю этот бизнес чуть меньше года, где-то с мая месяца, возможно, с апреля. То есть скоро будет год, через, через месяц. И на самом деле, когда я осознал, как делать это правильно, то в течение года начали получаться просто феноменальные результаты. И один из признаков, и, и, и я даже могу сказать, что я не выстрелил еще достаточно в свой бренд. Я вообще его практически не выстрелил. Потому что, вот я вам сейчас скажу признак 3, который окончательно расскажет, ищут вас в интернете, либо нет. То есть, если ваш, вас ищут в интернете, значит, ваш бренд начинает строиться. Если не ищут, значит, с брендом вообще никак. И вот второй фрагмент. За год того, чего я добился, меня начали публиковать в разных изданиях. То есть, я даже об этом не знал. Я вот сейчас ради интереса перед выпуском, начал вводить Виктор Бандалет и есть э, два сайта Инфохит InfoHit и Инфохитс просто InfoHit.ru и InfoHits.ru то есть там публикуют, это целые порталы, целые сайты, которые наблюдает за интернет-предпринимателями и публикует всю информацию о них Публикуют отзывы, публикуют их продукты, доступ в партнерскую программу То есть много чего о них описывают, хорошего и плохого Выставляют книги, то есть вот у меня там книги есть на продаже Я когда увидел, я был ну, прям в шоке То есть где-то пару месяцев назад я увидел в одном издании Сегодня я прям проклацал увидел во втором издании еще свое лицо и свою историю прямо описанную. Я там вообще никаким боком не был задействован. Вот, это второй признак, когда ВАЗа начинает публиковать в каких-то изданиях. И третий, есть такой, такой портал. Так, сейчас. Есть такой портал. В Яндекс вбиваете Wordstat. Wordstat либо э, просто Wordstat в Яндекс э, напишите, либо напишите wordstat.yandex. Яндекс. Это анализ по ключевым словам. Вбиваете свое имя, и там высветлится количество запросов вашего имени в течение месяца. Меня ищут всего лишь 38 человек в месяц, но меня уже ищут. То есть, ну, понятно, что где-то на каких-то ресурсах, возможно, больше, если брать какие-то социальные сети, так как я являюсь экспертом продвижения через социальную сеть ВКонтакте. Вот, и если у вас ноль, то есть вот вы ведете в wordstat.yandex, и там в графе поиска э, ведете свое имя, и вас будет ноль, то есть вас никто не ищет, вы никому не интересны, вашего личного бренда, вашего присутствия в интернете нету. Поэтому, ребят, э, мало писать вообще о личном бренде опять же повторюсь я об этом уже наверное и так я вернулся я об этом наверное говорю уже последние полгода когда я начал обучаться на западном рынке и один из моих наставников правда он уже не развивается в сетевом бизнесе в индустрии сетевого бизнеса но он был но он был тем человеком который вывел сетевой бизнес через интернет, Майкл Диллард, возможно вы возможно его слышали, его книга «Магнетическое спонсирование» и так далее, но ну, он уже не развивается в индустрии сетевой бизнеса, он заработал определенное количество денег и он в другом направлении развивается. И он сказал, ребят, личный бренд это то, когда люди сами формируют из вас эту личность, то есть не вы захотели и вот это вот личность сформировалась, необходимо давать настолько много ценностей на рынок, на постоянной основе, как я сказал, систематически постоянные действия, минимум год. Не то, что вот я месяц поработал, мой личный брат не заработал, все это не работает, все это фуфло, сетевой бизнес тоже все плохо, все, что меня обучают, тоже все плохо, ухожу я. Все вы плохие, я ухожу от вас, не буду я больше развиваться. И вот это вот огромная большая иллюзия, что многие люди сдаются на начальном пути, либо на полпути, либо в последнем шаге от своего результата. На самом деле вы просто должны понимать, что это большая перспектива. Но если вы выстоите, иногда, знаете, иногда, если вы, вы имеете большое видение, если вы понимаете, что игра стоит свеч, иногда можно, пораб... иногда можно поработать год без прибыли, но создавать свой личный бренд. И вот год пройдет, когда вы будете систематически полезны, в своей целевой аудитории, опять же, нужно выбрать свою целевую аудиторию, потому что именно ваша целевая аудитория будет вас искать. Потому что если вы будете распляться на всех, вы ни с кем не выстроите взаимоотношения, вы ни, никому не станете круто полезными. Поэтому вам нужно выбрать свою целевую аудиторию и для них быть полезным. Что для всех вы не наработаете материала, для всех вы не станете экспертом, для всех вы не наобучаетесь. И поэтому иногда достаточно. Я вот в последнее время, в последний год, я придерживаюсь... Адекватного, хорошего правила для, для того, чтобы себя не выжигать в сетевом бизнесе. Многие себя выжигают. Почему? Они приходят на энтузиазме, на полном эмоции, они строят этот бизнес, портят список знакомых. Проходит полгода и они понимают, что у него разбитого корыта. А что делать дальше? Список знакомых испорчен. Холодные контакты делать неприятно. Телемаркетинг тоже это все фуфло уже, прошлый век. Что делать? Эмоционально вы начинаете себя выжигать. У вас вот энерджайзер этот, который был изначально, начинает потухать. И я в последнее время всегда придерживаюсь такого правила. Лучше один раз, семь от, раз отмерить и один раз отрезать. Лучше потратить год на создание своего личного бренда. Вы, вот многие все равно годами без результата, годами бьются э, о стену лбом, не понимают, как этот бизнес строится, портят свое окружение, выходят на несчастное 100-200 долларов и потом сетут, что этот бизнес не для них, либо что-то вот не работает, что-то в них не то, либо в бизнесе не то. На самом деле просто вот мы, мы, вот наш взгляд направлен не на то, что нужно. А достаточно, ну, на самом деле, не нужно быть жертвой, да, как многие думают, что, ну, сейчас Виктор рассказал, нужно год быть на нуле, ничего не зарабатывать и строить свой личный бренд. Нет, достаточно, на самом деле, это просто, как для примера, показал, что даже если вы вот это четко понимаете, у вас твердое намерение есть преуспеть, и вы видите в перспективе свой личный бренд, даже можно на полном нуле не переживать, что у вас якобы результата пока нету что в будущем это все выстрелит, а это в будущем выстрелит, потому что интернет такая штука, она набирает с каждым разом вирусность, если вы постоянно, систем... если вы постоянно людям полезны, вирусность набирает интернет, он вас запоминает, а вас, знаете, как база данных собирается определенная, и люди начинают вас искать, потому что большое количество людей начинает о вас узнавать, а для того, чтобы личный бренд работал, что необходимо, чтобы ваш контент начало видеть большое количество людей, а поэтому здесь уже становится другое, э, э, все другое, спасибо Елена, э, все другое вот начинается складываться, когда вы понимаете видение, что вы понимаете для того, чтобы стать личным брендом, вам нужно, чтобы вас много людей видело, вы теперь понимаете, окей, каких мне знаний недостаточно для того, чтобы это обеспечить, и вы начинаете адекватно Чисто, знаете, не эмоционально, а логически понимать, каких знаний вам недостаточно. И вы начинаете инвестировать туда, куда вам необходимо. Да? То есть вы начинаете инвестировать не везде, как многие вот приходят ко мне на тренинги, и на интенсивы, на тренинги и говорят, я столько много денег потратила за все свое время, но результата нету. Да конечно нету, потому что вы э, распыляетесь на э, блестящие штучки. Вы не понимаете, что действительно вам нужно. Вы начинаете покупать все, потому что это блестит, потому что там все красиво так сказано, потому что копирайтер хорошо постарался. А на самом деле это вам не нужно, это не ваш вектор движения, который необходим вот на теперешний момент здесь и сейчас. И когда вы адекватно понимаете эту ситуацию, что вам необходимо делать для того, чтобы результат получить, например, в самое ближайшее время, вам достаточно изучить всего лишь один тренинг, всего лишь один тренинг на протяжении месяца, возможно, максимум двух, для того, чтобы, например, выйти на 500, потом на 1000 долларов. 500 тысяч долларов зарабатывается очень просто на самом деле в этом бизнесе, когда вы осознанно смотрите эту всю картинку и двигаетесь в нужном направлении, не на том, которых вас взяли как марионетку и направили, а в том, что вот вы, например, в интернете обитаете, и вы понимаете: вот мне недостаточно вот тех-то навыков, недостаточно тех знаний. Вот мне нужно найти того человека, которому это обучает. Вы нашли этого человека, начали за ним следить, вы увидели его отзывы, там, возможно, выстроили к нему определенное доверие, потому что, ну, наблюдаете за ним смотрите за ним, как бы врет он, не врет, ну то есть определенное количество времени, ну месяц-два, например, за ним наблюдаете. И потом, когда ваше доверие к нему выстроится, идете к нему и обучаетесь. И достаточно вот, вот этого одного фактора, чтобы прийти один раз нормально, толком обучиться и получить сразу же результат. У меня когда-то такое вот, вот когда такое вот случилось. Я раньше тоже распылялся. Вот топ-лидер такой-то проводит такой-то э, тренинг. А вот мой наставник проводит этот тренинг. Надо впитать, потому что у этого наставника есть просто феноменальное знание. Нужно не туда идти. А на самом деле люди... Вот ты приходишь на тренинг и начинаешь еще больше и больше погружаться, потому что, боже, о чем они говорят, это ж столько надо сделать. либо, То есть они всегда говорят со своей колокольни. Они уже топ-чеки, они топ-лидеры, они зарабатывают обалденное количество денег по нашим рамкам. И когда ты приходишь на такой тренинг, и они говорят такими какими-то абстрактными вещами, которые тебе даже и мышление не перепрошивают, и даже не дают какого-то пошагового алгоритма. И ты понимаешь, что, блин, то ли я дурак, то ли это вообще только не для меня. И поэтому вот так это все случается. Потому что мы начинаем распыляться на все и вся, но это нам не нужно. Потом вам нужно четко трезво определиться в каком векторе вам нужно двигаться, найти того человека, за которым вы будете следить, у которого вы будете обучаться и обучайтесь и тем самым двигайтесь, расширяйтесь, не распыляйтесь на разные стороны и делайте результат, стройте свой бренд делайте систематические постоянные действия каждый день и будет вам счастье плюс 100 500 карня Ребят, если было вам полезно, ставьте лайки, сегодня немножко профилософствовали на тему личного бренда, делайте репосты, если вам было бы полезно пересмотреть, либо поделиться со своим окружением, со своей командой. Пока-пока и до следующих встреч.